Друзья, привет всем! Снова я с болгарочкой, вот с этой Devolt. Вообще вещь, конечно же, классная. Но в данном видео хочу рассказать про вот этот вот алмазный диск. Видите, он необычный, он на фланцевой посадке. Если кто хочет себе удобства, приобретайте себе такой диск или такой фланец. Вот он крепится на четыре вот таких тут шестигранника ну можно на крестовую потом болтики закрепить это как бы микро такой удлинитель он позволяет подлезть вам. в случае в каких-то случаях где приходится допустим резать какие-то такие э, прорези да в камне это по камню да ну и по плитке э, зачищать им удобно вот вам много раз. Привет. Вот защищать удобнее миллиард раз, потому что есть подход и нет шпинделя, видите. Ну, то есть закрытый за счет фланца шпиндель закрывается, и у вас такая вот плоскость как бы присутствует здесь. Вот применяется конечно же профессионалами да этот диск немножко подороже но и в разы удобнее то есть зачищать удобно да и плюс прорезать еще раз повторяю вот допустим вот здесь какая-то прорезь вот это гранит гранитная плита позволяющая вот допустим под, окружность подрезать где-то угол срезать вам удобнее то есть вы маневрируете вот так вот болгарка ну и опять же вот конечно девалт вот это вот работает на износ на разных оборотах. Болгарка на разных оборотах и очень выдерживает низкие обороты. Вот. Минут, наверное, 30 можно подряд работать, потом она становится горячая. Но ну, нужно иметь разум. И не насиловать, конечно же, даже профессиональную болгарку, не перегревать. Но если она нагрелась, отключите, да сами отдохните тоже, как бы, да. И она остынет, и дальше в бой. И вот она вот тут вот работает по 8 часов в день. Ну, если чистыми часами, ну, 5 часов без остановки, короче, работает и не чихает, не кашляет. Вообще бомбическая такая вот сама фирма, вот эта вот, Dewalt, да. Ну, многие говорят, опять же повторюсь, Dewalt. Ну, давайте тогда называть iPhone и iphone Ну, у нас так принято, конечно же, да. Lexus будем называть Lehus, почему бы и нет. Ну, и вот Dewalt. Dewalt, Lehus и никакой это не Dewalt. Диуалт, вот правильное произношение. Диуалт. Ифон. Лехус. Ладно, это я немножко как бы в риторику ударился. Так что вот, друзья, вот такая вот э, классная тема вот, это вот. диск э, алмазный. Я даже не знаю какого-то бренда. Они разные есть бренды. Но Фланец это выручалка такая классная. Это из той же темы, как вот я говорил, да, показывал в других видосах и патрон на болгарку. В него можно вставлять всякие шарошки, алмазные фрезы и опять же по камню рисовать. Я потом в следующем видео вам покажу, вы увидите это. Вот. Так что, друзья, я буду еще показывать, пока я здесь нахожусь, вот на этой практике, на этой работе, на курсах на своих, да где я повышаю свою квалификацию в работе с камнем. Да, и вот узнаю какие-то нюансы и буду рассказывать вам в будущем, как работают инструменты и оснастка. Так что оставайтесь со мной, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!